Привет друзья, в этом видео расскажу как набрать живых подписчиков в Instagram, не прибегая к каким-то серым способом. Итак, Insta одна из популярнейших социальных сетей в мире. Аккаунты давно перестали быть исключительно имиджами составляющей. Это крупный источник клиентов, но прежде чем система начнет действовать, нужно работать над раскруткой страниц. Учтите, это очень конкурентная среда с более чем 1 миллиардов пользователей и умными алгоритмами и креативными раскрученными брендами. Если вы действительно хотите выделиться на фоне остальных блогеров или компаний, то мало, просто создать привлекательную страницу. Нужно усердно и настойчиво работать над раскруткой. Итак, с чего же начать? Прежде чем начать, предпринимать какие-либо действия, нужно определиться с глобальной стратегией. Перед собой нужно поставить четкую цель и на основе ее продумать глобальную тематику своего аккаунта. Составьте контент-план на ближайший месяц, в котором кратко укажите, что именно вы хотите рассказать своим подписчикам. Вам нужно четкое понимание того, на какую аудиторию пользователей рассчитан ваш аккаунт, ничем он будет привлекать потенциальных подписчиков. Поможет в этих начинаниях исследование конкурентов? Да, без этого никуда. Найдите на просторах соцсетей 4-3 аккаунта вашей ниши и выясните. Какой контент привлекает наибольшее внимание аудитории? Чистоту, с которой у конкурентов появляются новые публикации. Максимальный и средний показатель читателей у аккаунта вашей ниши. На какой отклик можно рассчитывать? Какими методами конкуренты взаимодействуют с аудиторией? Полученную информацию, естественно, нужно периодически обновлять, выполняя регулярный мониторинг этих страниц. Эти данные будут полезны для разработки правильной стратегии раскрутки, но ни в коем случае не нужно полностью дублировать модель конкурента. Чтобы добиться успеха придется быть еще круче и умнее. Уверен у вас это легко получится. Самое главное – оформление вашего профиля. Это первое касание пользователя, поэтому важно, чтобы профиль полностью соответствовал всем критериям, а именно Ключевое слово для поиска должно содержаться в имени пользователя или никнейме. Эти два поля индексируются поисковой системой, поэтому в них очень важно правильно и грамотно вписать ключ. Фото. Простое, понятное и яркое. Избегайте сложных изображений и различных надписей. Аватарки сами по себе небольшие и в комментариях они уменьшаются еще в несколько раз. Учтите этот момент. Заполненное описание. Используйте это поле по максимуму. Напишите краткие тезисы о своей работе, вставьте смайлики для привлечения внимания и так далее. Кликабельная ссылка. Поделитесь с читателями ссылкой на ваш сайт или другое полезное видео. Если ваш профиль не соответствует хотя бы одному из вышеуказанных пунктов, то самое время поработать над этим. Ваш профиль также должен быть заполнен в едином стиле, который полностью соответствует тематике блога или вашему бренду. Имя, логин, написание аватарка и все публикации должны соответствовать общей эстетике аккаунта. Итак, перейдем к делу. Правильно заполненный профиль вовсе не является залогом большого количества подписчиков. Вы можете креативно наполнять страницу каждый день, дублировать множество полезной информации, но количество подписчиков вовсе не будет расти. От этого неизбежно падает и мотивация. А с этим приходит и угнетение вашей страницы. Это распространенная проблема, с которой сталкивается большинство пользователей, решивших заняться серьезной раскруткой аккаунта. На смену начальному энтузиазму приходит апатия и раздражение. Всего этого можно избежать, если знать простые секреты по раскрутке страниц. Личные контакты Начать раскрутку страницы рекомендуется с привлечения подписчиков из личных контактов. Не стоит пугаться. Вам вовсе не придется звонить писать знакомым с просьбой подписаться на ваш инстаграм. Все выполняется с помощью внутреннего функционала соцсети, всего в несколько кликов. Ключевую роль эффективности данного способа привлечения играет аудитория фолловеров подключенных в подключенных социальных сетях. Другие социальные сети, раскрутка аккаунта в Instagram хорошо работает в связке со страницами в других социальных сетях. Вы можете получить подписчиков в Instagram за счет размещения активной ссылки в описании профилей в Facebook, ВКонтакте, Твиттере и так далее. Ссылка рекомендуется добавлять специально предназначенные для этого разделы. Хэштеги. Современные пользователи находят интересную для них информацию по хэштегам. Их использование упростит поиск профиля для вашей целевой аудитории. К одной публикации вы можете добавить до 30 хэштегов, писать как популярные, так и придуманные самостоятельно. В качестве идей можно использовать место или мероприятие, где сделано фото, Интересы, по которым вас можно отыскать. Хэштеги, описывающие то, что изображено на фото. Популярные хэштеги конкурентов и их подписчиков. Но учтите следующий момент. Если вы поставите теги по типу like for like, follow me, то сможете привлечь подписчиков, которые также раскручивают свой аккаунт. Но старайтесь не использовать общие хэштеги, потому что вы утоните в море других постов. С их помощью вряд ли сможете привлечь к себе... Достойное внимание. Многие эксперты в продвижении уверяют, что под одним постом должно быть не более 5 тегов. Мнения по этому поводу расходятся, но точно известно, что новичка можно игнорировать это правило и использовать силу хэштегов по полной. Составьте список популярных ключевиков в вашей нише и используйте этот шаблон, чтобы экономить время. Обратите внимание, что теги в большом количестве лучше добавлять не в самом посте, а в первом комментарии к нему. Геолокация. Активно используйте в своих постах геолокацию. Выберите места, в которых чаще всего бывает ваша целевая аудитория и отмечайте их геолокацию при удобной возможности. Это поможет показать вашим потенциальным подписчикам, что у вас с ними много общего. Если вы ведете блок о путешествиях, то тогда пишите о каком-либо конкретном месте. Обязательно отмечайте его геолокацию. Комментарии в инстаграме. Размещая остроумные комментарии под постами других профилей, бренды и блогеры открывают для себя новых потенциальных подписчиков. Естественно, чем больше количество читателей на странице, где оставлены комментарии, тем большее число людей его увидит и обратит внимание на профиль автора. Это умная тактика взаимодействия с пользователями, которую давно взяли на вооружение популярные бренды и блогеры. Кроме того, новый алгоритм Instagram теперь показывает два последних комментария непосредственно под постом. Сложно придумать более простой способ раскрутить аккаунт, чем хайпить с помощью комментариев на уже раскрученных страницах. Но с этим тоже будьте аккуратны, чтобы не попасть в блог. Также приветствуются комментарии в социальных сетях, на форумах и сайтах. Обратите внимание, что в данном случае в комментарии нужно также ненавязчиво указать свой никнейм или ссылку на профиль в инсте. Желательно делать это не в виде спама, а в качестве предполагаемого полезного источника информации. Чаты активности. Два года назад в инстаграме изменилась система ранжирования. Теперь посты в ленте отображаются не в хронологическом порядке, а в зависимости от популярности и количества просмотров. Соответственно, чем больше у вас лайков, комментариев, тем больше шансов попасть в топ выдачи и привлечь еще больше внимания. Противодействие такой схеме ранжирования были придуманы чаты активности, которые представляют собой объединение блогеров для взаимной раскрутки. Игры активности – простой способ набрать аудиторию. Такой контент явный тренд. В него входят тесты, ребусы, головоломки, шуточные предсказания. Например, те же самые лайк-таймы позволяют собрать большое количество комментариев. Суть активности заключается в том, что участник должен оставить комментарий. После чего пролайкать фото предыдущего комментария и так до бесконечности. Также вы можете придумать игры, предложить решить задачку или отгадать какой-то факт. Хорош любой способ способный мотивировать пользовательскую активность под вашими постами. Сарафанное радио. Попросите своих друзей прокомментировать вас. Составьте список ваших подписчиков и даже подписчиков ваших подписчиков, имеющих более 1000 фолловеров. И попросите их вас порекомендовать, если есть конечно, такая возможность. Вы можете также поискать странички с аудиторией на смежные темы и попросить сделать то же самое. Выступления на профильных мероприятиях является важной составляющей в построении личного бренда. Найдите события, на которые вы могли бы выступить спикером интересной темы и предложите свою кандидатуру. Также не игнорируйте приглашения на совещания, посвященные вашей деятельности. Вашим читателям будет интересно посмотреть на жизнь компании глазами сотрудника или получить инсайдерскую информацию о том, как производится предлагаемый продукт. Платная реклама инсты. Да, вы можете воспользоваться этим способом. Алгоритмы инсты очень любят рекламодателей. Заказать рекламу с помощью встроенного функционала – простой способ получить желаемый охват аудитории. С помощью таргета рекламы вы сможете быстро набрать подписчиков и продвинуть свой аккаунт. Второй способ рекламы – реклама у блогеров, еще один популярный способ продвижения. Иногда этот способ приносит даже большие плоды, нежели навязчивая официальная реклама. Сейчас в блогах можно встретить рекламу как малоизвестных личностей проектов, так и известных успешных брендов. Объясняется это тем, что нативная реклама лучше проходит внутреннюю фильтрацию, а также вызывает больше доверия. Правда, заручиться поддержкой человека, которому доверяет огромная аудитория, дорого стоит. Это будет рационально, только если аудитория блогера полностью подходит под портрет вашего потенциального подписчика. Массфолловинг и масс лайкинг. самый простой способ набрать подписчиков в Инстаграме бесплатно. Это проявлять активность на страницах потенциальных фолловеров, подписываться на их аккаунты, комментировать, лайкать. Помните, что любые ваши действия будут отображаться в журнале событий, и если пользователь посчитает вашу страницу интересной, то обязательно подпишется в ответ и отметит лайком несколько понравившихся записей. В данном вопросе очень важно правильно выбрать аудиторию пользователей, с которыми вы будете работать. Можно использовать списки фолловеров-конкурентов или подбирать пользователей с помощью фильтра. Создавайте завлекающий контент. Придумайте какую-то фишку вашего аккаунта. Что-то такое, чем пользователи могли бы потом поделиться со своими читателями. Например, к каждому заказу можно добавить открытку с пожеланием или небольшой презент. Если вы блогер, придумайте интересные и незаезженные темы или игры, чтобы повышать вовлеченность своей аудитории. Публикуйте только красивые фото. Качественные фото – одна из главных составляющих популярности Инстаграм. Ведь это первое, что видит читатель, перейдя к вам в профиль. Во время размещения публикации фотографиям нужно уделять особое внимание, картинка должна быть яркой и выделяться на фоне среди других. Прежде всего картинкой вы завлекаете пользователей, чтобы они кликнули и почитали то, что написано под ней. Не забывайте про фото людей. Инстаграм — социальное место и пользователи очень хотят следить за личностями и их жизнью. Поэтому важно, чтобы ваша страница имела привязку к личности и действительно показала, что представляет для себя ваш блог, бренд или компания. По статистике фото с лицами напирают на 38% больше лайков. Пишите качественные тексты. Одних красочных фотографий недостаточно. Все чаще пользователи приходят в Instagram не только посмотреть на жизнь других, но и почитать полезную информацию. В описании к каждому фото вы можете добавить 2220 знаков. Используйте их для общения с читателями и распространения полезной для них информации. Помните, что в ленте они увидят только две первые строчки, поэтому уделите им особое внимание. Сделайте цепляющим заголовок, отражающий тему поста. Если лимитов по знакам не хватает, то разбейте пост на серию мини-статей. Это лучше, чем добавить внизу 3-4 комментария с продолжением. Задавайте вопросы. Чтобы повысить вовлеченность в аудиторию, задавайте своим читателям вопросы, размещайте посты с вопросами и призывом ответить их на них в комментариях. Интересуйтесь мнением своих читателей, узнавайте, что они любят и так далее. Это принесет не только комментарии, но и лучшую коммуникацию с аудиторией. Полученные данные можно также использовать при разработке контент-плана. Используйте Stories. В сторис рекомендуется размещать 1-2 поста в день. Как показывает практика, публикация нескольких десятков историй в сутки способствует быстрому продвижению аккаунта. Истории пользователи видят сразу после входа в приложение. Они отлично подходят для размещения контента, не подходящего для основной информации профиля. Главное не забывайте ставить геолокацию и хэштеги, чтобы новые подписчики могли вас найти. Не забывайте оставлять призывы подписаться на ваш аккаунт. Кстати, на мой тоже не забудьте подписаться. Выходите в прямые эфиры, в приложении вы также можете выходить в прямые эфиры, и это прекрасная возможность расположить к себе пользователей во время прямого общения, которое всегда располагает больше, чем спродюсированный контент. Лайкайте и комментируйте подписчиков. Общайтесь с своей аудиторией, подогревайте интерес к вашему аккаунту, лайкайте их записи, комментируйте фото и так далее. Отвечайте на комментарии. Поддерживайте живое общение на своей странице. Всегда отвечайте на комментарии. Устанавливайте диалог с пользователями под вашими постами. Это позволит увеличить транжирование поста и поможет повысить вовлеченность аудитории и лояльность подписчиков. Всем приятно, когда им отвечают и уделяют внимание. Будьте собой. Не забывайте, что ваша страница должна отражать вас, вашу компанию или бренд. Не старайтесь полностью соответствовать идеальному шаблону. Естественные живые фото и общение делают вас ближе к аудитории. Так люди чувствуют, что вы такие же, как они. Следуйте контент плану. Важно придерживаться четкого ритма и плана публикации. Например, вы публикуете два красочных поста, два полезных поста, два поста про свой бренд и один рекламный пост. Таким образом вы достигаете идеального баланса между интересным и рекламными постами в аккаунте. Ваша реклама не будет надоедать, но в то же время вы сможете подловить пользователей в настроении купить и попробовать что-то, что вы им предлагаете. Чуть больше личного. Даже если вы развиваете страницу компании или бренда, добавляйте в нее личные информации. Показывайте жизнь за кулисами и тех, кто стоит за всем. Такие же публикации всегда выглядят более органично, собирают больше лайков и просмотров. Вовлекайте свою аудиторию. Проводите опросы и голосования. Просите пользователей поделиться своим мнением и ответить на вопрос. Это отразится не только на статистике активности, но и может расположить к себе фолловеров. Используйте призывы к действию. На первый взгляд это может показаться навязчивым. Но на практике это существенно увеличивает вовлеченность аудитории. Подписывайтесь на активных подписчиков конкурентов. Используйте страницы своих конкурентов для продвижения. Отслеживайте... Среди их подписчиков самых активных и устанавливайте с ними контакт. Это не совсем белый метод привлечения подписчиков, но что делать, если активные подписчики конкурента нужная вам целевая аудитория. Марафоны и флешмобы. Старайтесь принимать участие во всех возможных марафонах и флешмобах. Такие онлайн мероприятия позволяют проявить себя. Кроме того, в них не участвуют боты и рекламные страницы. Участники марафона, как правило, открыты к общению люди, с которыми легко установить контакт. Это также позволит набрать живых подписчиков, которые с радостью поделятся своими эмоциями и мнениями в комментариях и постах. Конкурсы. Мотивируйте пользователей подписываться на ваш канал или проявлять активность в рамках конкурсов. Например, в конце недели или месяца случайный подписчик, лайкнувший данный пост, Получит приз в виде бесплатного экземпляра вашей продукции. Делайте подарки крупным блогерам, если есть такая возможность. Вы можете рекламировать свой бренд и продукт, делая подарки известным медийным личностям. Будет идеально, если они еще поблагодарят и похвастаются подарком на своем аккаунте, не забыв указать ссылку на ваш профиль. Всем людям нравится внимание, поэтому обязательно размещайте пользовательский контент. Получить его вы можете устроить творческий конкурс среди ваших подписчиков или из отзывов. Обязательно проводите акции для ваших подписчиков, ведь ничто так не подстегивает к активности, как денежная мотивация. Например, вы можете предложить незначительную скидку на первый заказ новым читателям, а также обязательно поставьте своих посетителей в известность о том, что подписка на Instagram поможет всегда оставаться в курсе выгодных предложений. Анализируйте конкурентов, проводите регулярный мониторинг конкурентов. Полученная информация поможет отследить ваши наиболее сильные стороны и сыграть на них. У конкурентов вы также можете найти потенциальных клиентов и отследить способы, которыми им удается привлекать большое количество аудитории. Анализируйте статистику. В своей работе обязательно используйте статистику. Она поможет вам определить тип контента, который наиболее привлекательным для ваших пользователей, лучшие часы активности и многие другие полезные данные. На основе этих данных вы сможете корректировать свой контент в соответствии с предпочтениями вашей аудитории. Больше общайтесь. Общайтесь как можно больше и миксуйте для этого самые разные типы контента и коммуникации. Размещайте личные фото и видео фотографии в общественных мест, где вы побывали. Задавайте вопросы, отвечайте читателям, комментируйте их записи и так далее. Надеюсь из этого видео вы подчеркнете для себя полезные важные моменты. Старайтесь следовать четко намеченному плану и все у вас получится. Буду рад подписке на мой канал, а также с радостью проконсультирую по любым вопросам. Всем спасибо и пока!